Друзья, всем привет! С вами Санек. И сегодня такой коротенький видосик для тех, кто не следит за каналом. Видно, видосы попадают в рекомендации, человек посмотрит и начинает там придираться к словам. Начинает учить меня, как мне говорить, как мне говорить, как мне не казать, как мне не балакать. Так вот, мужики, знаете, если я вам пишу в ответ на комментарий слово «болт», это означает, что, я думаю, инструкцию вы прочитали, болт висит на постаменте. Объясняю, если я пишу слово болт, то болт я ложил на ваш комментарий. Следите за собой, а мне не нужно указывать, как мне говорить, как мне не казать, что мне не рубить. Как-то так. Всем пока, с вами был Санек, чудики. Не забывайте, видос специально пилю для вас. Всем пока.